Всем привет, дорогие друзья, ну и, конечно, мои любимые подписчики. Суть в том, что сегодня я вам покажу необычные моменты истины, которые засняли люди. Да, да, да. Эти кадры, дорогие друзья, повлияли на многие случаи, которые случились не так давно. Даже Вчера не работал Facebook, Instagram и даже WhatsApp. Кто виноват, я вам сейчас все расскажу, а вы досмотрите этот необычный видеосюжет, ну и поставьте лайк. Эти кадры были сделаны в 2019 году. Рядом с Бермудами был замечен неопознанный летающий объект. Пилот был шокирован, когда увидел рядом с этим необычным моментом этот НЛО. Он подумал сперва, что это все-таки... Какой-то необычный формат самолета Но когда начал приближаться То увидел, что этот черный НЛО Начал к нему на... налаживать прям контакт Через несколько минут этот НЛО просто исчезнет Но суть в том, что он пытался с пилотами связь наладить Как это все происходило, никто понять не может Но суть в том, что все это происходило У глазах множества очевидцев как вы думаете, что за НЛО и почему мы думаем Бермуды это эпицентр того, что происходит всегда? Пропадают корабли, исчезают самолеты или что-то совсем другое, не знаю. Но я вам расскажу, что повлияло вчера на WhatsApp и на все остальное. Оказывается, вчера НЛО забилась в одном максимуме, в одном спутнике, где выдавало множество серверов. Такой был шокирующий момент, что ватсап и Instagram не работали. Но зачем НЛО хватали данные? Никто не знает. Но множество интересных явлений было замечено, когда увидели необычные сбои на одном спутнике. Когда второй спутник подлетал к этому спутнику, то увидел необычный НЛО, присосался к спутнику. Увы, но он три часа качал все данные, если не больше. Да, меня это поразило, но поразило еще одно другое. Посмотрите необычный видеосюжет. Как вы думаете, где это было сделано? Правильно, дорогие зрители, это было сделано в Сочи. Неопознанный летающий объект вышел из моря и поднялся. Яркий оранжевый цвет напоминал его страх. Множество туристов видели эту картину, но никто не хотел находиться рядом с этим необычным монстром. Да, это монстр, он издавал необычные звуки. А еще у множества людей начали болеть головы. И даже были замечены несколько припадков. То, что НЛО вытворял и выдавал помехи магнитные, у людей прям состояние было паническое. Да, много людей знают, что НЛО выдают специально психоружие. Но эти кадры были шокируют В тот день сразу отменили множество рейсов. Почему? Вы думаете, из-за погоды? Ну, там погода, видите, более-менее была. Но зачем? Почему? Что они готовят для нас? И что будет через несколько лет? Месяца. Никто не знает ответа, и ответ этот останется закрытым. Но, исходя из всей ситуации, что вы видите, я думаю, что НЛО накапливает какую-то необычную силу. Как вы думаете? Оставьте комментарий, если вы также думаете. А как вы думаете про этот видеосюжет? Этот видеосюжет был сделан недалеко от Калифорнии. Семья заметила необычную вспышку, а потом увидели яркие... Оранжевый цвет, пролетающий рядом, можно сказать, с их домом. Но рядом с их домом еще был неопознанный летающий НЛО, который я уже вчера выкладывал. Что вообще происходит в мире? Никто не знает, почему они появляться стали и не боятся. Множество людей в тот день сразу была поломка техники, холодильники, телевизоры и даже микроволновки. Но не было удар молнии ни в какую электросеть. Что на самом деле они здесь забыли? Вообще много тайн идет то, что НЛО прилетели за... забирать свое, а именно планету. Так считают множество жителей. Они так и согласны, что мы здесь заселились сами эту планету и начали развиваться. Но суть в том, что происходит, никто объяснить не может до сих пор. Тогда же все были шокированы, когда зная, что НЛО покидают нашу планету, и слава богу. Но недавно США и ООН выпустили приказ о том, что надо разрабатывать слежение за НЛО. Но не так давно случилось еще одно «но». НЛО напала в США, в военную базу, где экспериментом готовили ядерную бомбу. НЛО напала мгновенно, говорят очевидцы, которые видели эту картину, никто даже понять не мог. Несколько сотен ярких вспышек в небе, необычная погода, черные облака, красные, появились и резко началось вторжение ярких огней на базу. Такие кадры есть у меня, но я вам покажу, те кадры, которые очевидцы засняли до часу того. Посмотрите, это красные облака, которые напали на базу США. Удивительно, но эти моменты истины, которые сейчас происходят, никто объяснить не может. Эти облака двигались против ветра. Вы такое видели когда-нибудь? Нет? Тогда вы, значит, не видели облака, а это неопознанные летающие объекты, которые двигаются в сторону База. Удивительно, но НЛО никого не забрали, не убили. И это факт. Множество людей просто лежали без сознания. Были и стрельбы, были даже и вертолеты взлетали. Но суть в том, что произошло, никто из военных не может объяснить. Да, это кажется, что-то надвигается. Мы видели множество видеосюжетов о том, что может произойти. Но то, что сейчас происходит, это огромная и необычная опасность. Я надеюсь, вам будет ясно о том, что происходит на нашей планете. И множество СМИ про это не будут говорить по многим причинам, и вы должны это понимать. НЛО, НЛО и еще раз НЛО прилетели сюда неспроста. Мы будем ждать того, что будет происходить дальше, а то, что сейчас происходит, это забыть нельзя. СМИ будут молчать до тех пор, пока им будут затыкать рты. Смотрите, дорогие друзья, что случилось и что произойдет через несколько месяцев. Исходя всей ситуации, мы видим о том, что надо говорить. Подписывайтесь на этот канал, удивляйтесь и ставьте лайк. Ну а с вами, как всегда, был Тайный НЛО. Я надеюсь, вам понравился этот видеосюжет.